Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике. Делюсь своим мнением относительно происходящих событий. К сожалению, сложившаяся ситуация в стране вряд ли способствует оптимистическим настроениям и прогнозам. Кто-то говорит, все все понимают. Я же больше склоняюсь к утверждению «деградация во всем». Но сегодня не о политике или не совсем о политике. Стагнация экономики, снижение доходов населения, инфляция затрагивают все большее количество людей. Кредиты, взятые в более-менее тучные годы, для многих становятся непосильными. В этих условиях одним из актуальных вопросов продолжает оставаться процедура банкротства граждан. Во многих ситуациях возможность объявить себя банкротом это практически единственный возможный способ разрешить проблему накопившихся задолженностей. Сегодня я не буду разъяснять требования закона о банкротстве, а рассказывать о процедуре банкротства гражданина и ее стоимости. Об этом вы можете посмотреть в других моих видео на канале. Сегодня я коротко в формате YouTube расскажу о том, что нужно и чего нельзя делать перед банкротством. Дам свои рекомендации о действиях в процессе банкротства и после завершения этой процедуры. Расскажу, что поможет избежать отказа в признании банкротом, а также о негативных последствиях банкротства. Мои советы адресованы не тем, кто планирует набрать кредитов и не рассчитываться по ним. Не исключено, что в действиях таких лиц компетентные органы усмотрят состав мошенничества. И в намерениях таких граждан я совсем не советчик. Напротив, я настаиваю, что в случае невозможности погашения кредита необходимо действовать строго по закону и предпринимать все усилия для того, чтобы рассчитаться по долгам. Однако вряд ли при этом в качестве варианта решения проблемы стоит рассматривать продажу своей почки. Итак, обстоятельства складываются так, что в относительно недалеком будущем вы не сможете погашать кредиты. Полагаете, что одним из решений может стать ваше банкротство. Что же нужно сделать до банкротства? Главное – это необходимо понимать, что банкротство реализуется не в целях облегчения жизни несостоятельного гражданина. Цель банкротства – максимально обеспечить реализацию прав кредиторов. Именно поэтому кредиторы имеют право забрать у должника все, ну, кроме единственного жилья. И даже единственное жилье могут отобрать, если оно приобретено в ипотеку или заложено за долги. Поэтому, прежде чем подавать на банкротство, необходимо оценить существующие риски и перспективы рассмотрения дела о банкротстве. И первое, что нужно сделать, это нужно верно оценить свое финансовое состояние. Стоимость принадлежащих вам автомобилей, объектов недвижимости и другого имущества должна быть меньше, чем размер долга. Другими словами, если у вас долг полтора миллиона, а из активов имеется единственная квартира и старая «Лада Калина», это одно дело. Если же на руках у вас денег нет, но при этом на супругу оформлено несколько машин, земельные участки, складские помещения, ситуация совершенно другая. В таком случае перечисленное имущество супруга суд признается вместо нажитым имуществом. Часть из этого имущества будет включена в конкурсную массу и продана на торгах. Вырученные деньги пойдут на погашение ваших долгов перед кредиторами. Второе. Это нужно понимать, что сделки в пределах установленных сроков оспоримы. Нельзя, чтобы в последние три года вы дарили свое имущество родственникам или продавали его за символическую плату. К сожалению, если полтора года назад вы подарили сыну квартиру, а затем решили подать на банкротство, сделку дарения спорят, затем квартиру продадут, а деньги от ее продажи пойдут на оплату долга. Если вы совершали подобные сделки, Подождите, пока пройдет трехгодичный срок. Все это время продолжайте ежемесячно выплачивать хотя бы какие-то деньги кредиторам. И уже потом, когда три года пройдут, подавайте на банкротство. Третье. Нельзя выходить на банкротство, если вам должны деньги, сопоставимые с размером вашего долга. До обращения в суд необходимо собрать деньги со своих должников. Иначе суд может отказать в банкротстве с мотивировкой. Идите, соберите долги и рассчитайте с кредиторами. Четвертое. Нельзя давать кредиторам оснований сомневаться в вашей добросовестности. Будет не лучшим вариантом взять кредит и через месяц другой подать на банкротство. Желательно в течение года до банкротства оплачивать в погашение кредита хотя бы какие-то деньги. Необходимо также подтвердить ухудшение финансового состояния за прошедшее с момента кредитования время. Это может быть увольнение с работы, болезнь, дорогостоящее лечение и другие непредвиденные обстоятельства. Кроме объективной оценки перспектив своего банкротства, нужно осознавать, что признание гражданина несостоятельным довольно сложная процедура, поэтому желательно не то чтобы готовиться к банкротству на стадии получения кредита, но исключать такой вариант крайне нежелательно. Помните, готовь не летом или Надеюсь, на лучшее, но готовься к худшему. Для исключения неблагоприятных последствий, невозможности погашения долгов, оптимально прийти к банкротству в отсутствие зарегистрированного имущества и денежных средств на счетах. Каким образом этого можно добиться? Как вариант, некоторые граждане приобретают имущество только за наличные деньги и оформляют его на своих близких. Официально таким гражданам ничего не принадлежит. Соответственно, кредиторы не могут обратить взыскание на имущество должника. Однако необходимо осознавать, что в случае оформления имущества на других лиц, возникают риски утратить это имущество по немного другим обстоятельствам. Как говорил классик, все люди смертны, но проблема не в этом. Проблема в том, что иногда внезапно смертны. С другой стороны, отношения между людьми имеют свойство меняться иногда не в лучшую сторону. Но мы ведь с вами не ищем легких путей, не правда ли? Относительно денег на счетах. Банкротство физических лиц длится порядка шести месяцев. Все это время доступ к счетам будет закрыт, поэтому заблаговременно необходимо начать выводить деньги с банковских счетов. Можно переводить деньги на счета своих близких с назначением платежа за продукты, аренда и подобное. Одновременно можно снимать деньги наличными. Единственное условие – переводы и снятия наличных не должны быть в большем размере, чем были транзакции за предыдущие месяцы. Иное бы выглядело странным. Выводимые суммы должны быть сопоставимы с предыдущими ежемесячными расходами. Если раньше ежемесячные расходы составляли порядка 50 тысяч рублей, то готовясь к банкротству нужно выводить примерно ту же сумму. Главное – не снимать крупную сумму сразу, это может вызвать подозрение. Наличные денежные средства и ценные вещи не нужно хранить дома. Можно отвести их своим близким. Об опасностях такого варианта я рассказывал в этом видео немного ранее. Есть и другие более надежные способы сохранить свое имущество. Один из способов можно открыть депозитный счет у нотариуса. Этот вариант подходит, чтобы спрятать наличные. Для его реализации нужно лишь посетить нотариуса в любом близлежащем городе и зачислить деньги на его счет этот счет обнаружить практически невозможно. Нотариус не имеет права никому о нем сообщать. В обосновании действий нотариусу можно пояснить, что счет открывается в интересах другого лица. Другой способ – можно арендовать ячейку в непопулярном банке. Этот способ используют, чтобы спрятать ценные вещи – золотые слитки, ювелирные украшения, коллекционные монеты и так далее. Для реализации этого способа, нужно снова приехать в один из близлежащих городов и найти там какой-нибудь местный банк. По закону банки сообщают налоговые только об открытых вкладах, но не о ячейках. Финансовый управляющий, конечно, имеет право узнать о содержимом банковской ячейки должника, но для этого он должен самостоятельно отправить в банк запрос. Большинство управляющих отправляют запросы в 20 самых популярных банков, редкие – в 50. Вряд ли финансовый управляющий будет направлять запросы во все банки. Третий способ очень похож на предыдущий. Отличие в том, что ячейка арендуется не вами, а вашим близким с оформлением доверенности на право пользования. В этом случае популярность банка, близость его к вашему месту жительства значения не имеют. Однако в этом случае наступают риски взаимоотношений с близкими, о которых я говорил чуть ранее. Как я сказал несколько ранее, на период банкротства доступ ко всем счетам будет вам закрыт. Право распоряжаться денежными средствами на ваших счетах получит финансовый управляющий. Зарплата и иные денежные средства, поступающие на ваш банковский счет, будут направляться на погашение задолженности. При этом необходимо знать, что банкрот имеет право на поступающие деньги в размере прожиточного минимума. В зависимости от региона его размер несколько отличается, в общем же, составляет порядка 13 тысяч рублей. Мне известны случаи, когда для минимизации поступления денежных средств на банковский счет, потенциальный банкрот договаривался с работодателем о начислении ему заработной платы лишь в размере прожиточного минимума. Остальные деньги получались банкротом в конверте. Не сочтите это рекомендацией, я лишь привожу соответствующий пример. Соблюдение закона в таком случае остается на откуп задействованных лиц. Несколько проще ситуация, если вы фрилансер. В этом случае достаточно будет пользоваться банковской картой, способами о пользовании которой я расскажу немного далее. Также банкрот в рамках дела о банкротстве может обратиться в суд с заявлением о компенсации стоимости аренды жилья из поступающих на его счет денежных средств. Наличие жилого помещения в другом городе, как правило, не является основанием для отказа в удовлетворении такого заявления. К заявлению в суд необходимо будет приобщить выписку из Росреестра на жилое помещение и договор аренды жилья. Конечно, не стоит рассчитывать, что будет компенсирована стоимость аренды апартаментов Москва-Сити. Возместить же среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе по месту жительства вполне реально как при подготовке, так и в ходе рассмотрения дела о банкротстве, вряд ли стоит афишировать свои расходы. Об использовании наличных денег в данном видео я уже рассказывал, однако в настоящее время сложно отказаться от использования электронных платежей, для которых и необходима банковская карта. Кроме того, во время процедуры банкротства расплачиваться уже открытыми банковскими картами запрещено. Доступ к ним есть только у финансового управляющего. Заводить новые банковские карты небезопасно. Банки сообщат о них налоговой, налоговая даст выписку финансовому управляющему, на денежные средства наложат арест, а потом их переведут кредиторам в счет погашения долга. Так что у вас есть два варианта. Либо платить наличными, либо воспользоваться одним из следующих способов и избежать негативных последствий. Первый способ. Можно попросить близкого вам человека оформить банковскую карту на ваше имя. Такая услуга предоставляется всеми банками. Владелец банковского счета имеет право привязать к нему не только свою карту, но и карточки любых других людей. Попросите близкого человека дать вам право пользоваться его счетом. В этих целях владелец счета может установить лимит транзакций по вашей карте. Например, в пределах ежемесячного дохода. Этот способ абсолютно законный и безопасный. Второй способ. Можно воспользоваться услугами зарубежных платежных систем. Зарегистрированную в этой системе виртуальную платежную карту можно привязать к своему смартфону. Электронные кошельки зарубежных платежных систем легко открыть в России. Зато власти к ним доступа не имеют. Однако, теоретически, кредиторы при достаточной степени мотивации могут вычислить ваши расходы по сим-карте, зарегистрированной на ваше имя. Удобнее всего пополнять подобные кошельки через платежную систему Kiwi. Пользоваться таким способом лучше для совершения небольших повседневных покупок – кафе, кино, рестораны. Крупные переводы система может заблокировать, а потом вы будете долго разбираться с ней, все ли в порядке с платежом. Ну и наконец, третий способ – можно пользоваться банковской картой, принадлежащей знакомому вам человеку. Это временный метод, который можно пользоваться до тех пор, пока вы не привязали карту к банковскому счету знакомого вам или близкого человека или не оформили электронный кошелек. Если вы расплачиваетесь в магазинах, кафе, мелкие платежи, а ваш пол совпадает с полом человека, имя которого указано на карте, вопросов к вам не должно возникнуть. По закону, конечно, пользоваться чужой картой нельзя. Однако вы ведь помните, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Если кто не знает, автор всей цитаты не я, а классик Салтыков-Щедрин. Поэтому не подумайте, совершенно ни к чему противозаконному я вас не призываю. Напротив, предостерегают нарушение закона. Единственное, при этом вряд ли стоит забывать о желательности сохранения обоих почек и других органов. Что делать после банкротства? Формально процедура банкротства завершена, долги списаны. Однако, если списана достаточно большая сумма долга, кредиторы могут продолжать отслеживать ваше финансовое состояние. Саму процедуру списания долгов оспорить, конечно, нельзя. Однако, если по вашим соцсетям станет известно о путешествиях, дорогостоящих покупках, роскошном образе жизни и подобном, не исключена проверка на предмет наличия в ваших действиях состава мошенничества. Поэтому последующие после банкротства 3 года, а лучше лет 5, не привлекайте к себе внимание. Исключите пограничные публикации в соцсетях, а лучше вообще исключите всякие публикации в них. Ведите себя скромно. Самое сложное в любом случае уже позади. Осталось немного потерпеть. Пишите в комментариях свое мнение.